Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Вячеслав Костенко, вы на моем канале о трейдинге и инвестициях в Украине. Недавно сидели вечером с друзьями, встретились, посидели, пообщались, и я заметил одну вещь. Все поголовно курят новомодный айкос я думаю вам известно это приблуда при помощи которой сейчас можно якобы подогревать табак ну и таким образом заместила она практически везде у всех сигареты в основном молодежь повсеместно распространяется ну естественно стоимость пачек вот этих вот стиков они же сигареты которые курятся достаточно высока. я поинтересовался сколько каждый из моих друзей Курит и тратит деньги на покупку данных стиков, не учитывая самого курительного аппарата, вот этой вот палки, да, самого с который нагревает сигарету для того, чтобы табак тлел. И получились вот такие вот интересные цифры. Здесь идет, естественно, от меньшего к большему. Первый – это гривна, потому что считали мы, естественно, в гривнах данные стики стоят от 55 вроде как. Или 53 гривен до 60, кругляли в основном до 55 и 60 гривен, потому что смотря кто какие курит. Ну, собственно, вот, такая вот такой вот результат получился. Это все реальные люди, так действительно зовут моих друзей. Это вот жена моя, самая последняя Екатерина, это моя свояченица. Ну и Руслан с Юлей, это тоже супруги с которыми мы очень хорошо общаемся. И, как ни странно, вся компания курит Айкас, Кроме меня, естественно, как серой вороны, потому что я не курю уже принципиально больше 10 лет, ну и никому не советую. Как вы можете видеть, по вот этим вот цифрам мало кто меня слушает. Но все-таки я решил разобраться в тот же день, а сколько можно было бы заработать, инвестируя вот эти Деньги, если бы человек бросил курить на протяжении определенного времени. Ну и собственно таблицу вы видите перед собой. Здесь есть градация в один год, пять лет и 10 лет. Для наглядности я взял несколько активов. Первое это бенчмарк S&P 500 и второе это Apple, компания, которая которую все мы знаем, продукция, которой пользуется большинство, я так точно, и что немаловажно в нашем вот окружении, вот эти вот люди все полностью пользуются как минимум гаджетами Apple. Это телефон или же часы, ну или наушники. То есть что-то из э, продукции Apple у них в любом случае присутствует в постоянном обиходе. Плюс еще к этому то, что Apple это, наверное, Единственная компания, которую можно у нас официально приобрести через брокеры по-моему, UPTC или BTC. В общем, информация об этом брокере есть в моем видео о том, как инвестировать в акции с США с Украины. Сейчас ссылочка появится у вас в правом верхнем углу. Так вот, для того, чтобы проверить вот эту всю теорию, да, на которую я замахнулся, также в помощь будем использовать бэктест «Портфолио Visualizer». Ну, или же визуализатор портфеля. Это он просто переведен на русский язык. Google-переводчиком. И здесь достаточно интересная информацию он выдает. Если хотите, поиграйтесь. Я ссылочку вам оставлю в описании под этим видео. Так, ну... Практически все данные я уже сюда внес. Как вы можете видеть, то, что даже минимальные значения, которые вот получились у Натальи, 76 долларов в год, это годовые значения, естественно, по растратам на курение, с учетом частоты курильщика. То есть сколько вот человек употребляет вот этих вот стиков там то ли три раза в неделю, то ли два раза, в общем, с каждым я провел беседу прям вот конкретно и, и получил вот эти вот данные, то есть они взяты не из головы, а это практические данные, которые вот использует действительно человек в своей жизни. Ну и, собственно, видим то, что показатель здесь не столь уж велик, но достаточно интересен, и можно сказать то, что это тоже деньги, да, следующий, на очереди Руслан. Тоже все достаточно неплохо. И за 10 лет выливается неплохая такая цифра в 13.595 при инвестициях в Apple. Ну, достаточно рисковые инвестиции. Но давайте сделаем сноску на то, что а, лучше, наверное, или даже полезнее было бы рискнуть 176 долларами, чем рисковать на протяжении десяти лет своим здоровьем, да, грубо говоря. Потому что, ну, в любом случае мы должны понимать то, что курение сигарет, либо же курение вот этих Айкос-стиков, ну, естественно, не является полезным. А наоборот, отнимать здоровье у нас с вами. Вот такие цифры получились у данного человека. Ну, и у его жены получилось... Наиболее интересная картина, именно поэтому я называю «брось курить Айкос и купи себе квартиру», потому что по факту через 10 лет при экономии и внесении вот тех же денег, которые бы ты потратил на покупку стиков сигарет Айкос, инвестиции в компанию Apple, можно было бы получить вот такую доходность. Естественно, все это очень приблизительно, и, возможно, кто-то скажет, что это в корне неправильно, потому что нельзя смотреть на историческую статистику, не факт, что она повторится в будущем, да. Я совсем вам согласен, это действительно так. Здесь не учитывается еще политические какие-то ситуации, немножко учитывалась здесь инфляция, не учитывается здесь налоги, которые ты платишь государству, собственно, при покупке этих всех акций, при продаже этих акций, комиссии брокерам и так далее и тому подобное. Это я все прекрасно понимаю. Это видео создано для того, чтобы преподнести вам саму идею, потому что... Вот, как говорят мои друзья, вот я задал, собственно, вопрос а Юли, спросил, вот ты понимаешь, насколько эта сумма, ну, существенно за год? То есть, когда человек покупает ежедневно эти пачки сигарет, он не задумывается абсолютно. Отдаются там эти 55-60 гривен, и никто о них даже не думает, потому что, ну, хочу курить, беру, покупаю курю. Такая же точная ситуация и практически с покупкой кофе на вынос. Вот я тоже, наверное... Попробую как-то подвести такую вот определенную статистику с кофеманами. Но пока что очень интересная статистика относительно Айкоса. Ну и все-таки кофе не так гробит здоровье, как сигареты. Я думаю, вы со мной согласитесь. Ну и самое интересное я оставил напоследок. Потому что вот наш рекордсмен Екатерина, скажем так, рекордсмен в кавычках, которая тратит в год на сигареты 772 доллара. И это причем мы сюда не учитываем, повторяю, вот этот вот девайс. Люди покупают по несколько раз в год, ну, потому что, собственно, Филипп Морис не дураки. И они понимают, то, что на этом же тоже можно заработать денег, тем более это хайповая тема. Все подхватили бизнес-идею Apple по замене девайсов там раз в год, а то сейчас уже и больше раз в год. Да? Ну так вот, здесь чистые затраты на только лишь сигареты. Теперь давайте воспользуемся нашим бэктест-портфолио и посмотрим, что же мы получим. Как раз покажу, как им нужно будет пользоваться. Выбираем здесь год. Сначала у нас затраты за год. Смотрим 772 доллара. Вводим их здесь. Так, здесь мы выбираем нет, потому что сейчас пока за год мы ничего не реинвестируем, а собственно получаем сухой остаток. Ребалансировка сейчас не будет влиять, потому что у нас, собственно, нет нескольких активов, есть только Apple, и мы сравниваем его с бенчмарком ETF Vanguard 500. Я думаю, он вам многим известен. Видим то, что в портфолио у нас только один актив, его у нас сто процентов. Нажимаем кнопочку "Анализировать" и смотрим на результаты, также их записываем. Итак, Екатерина за этот год, если бы она не курила с 2019 года, то у нее получилось бы вот такие вот результаты: 10069 это S&P 500, 10069 это прибыль от S&P 500 и 2317 от Apple. Да, также сейчас обращу ваше внимание, то, что для наглядности расчета мы не используем покупку при каких-то хороших обстоятельствах, то есть там просадка 20 и более процентов. Мы просто высчитываем покупку в начале года. Вот 1 января стукнуло и покупается активно определенную сумму, то есть абсолютно полностью вслепую. И, собственно, также он будет рефинансироваться ежегодно 1 числа, бам. И покупка совершена, ну условно. Едем дальше. Считаем прибыль за пять лет. Выбираем здесь 2015 год до 2020 с начала года. до да, сумма да. Внести фиксированную сумму ежемесячно, э, посчитать ежегодно 772 доллара. Частота взносов, как вы можете видеть, ежегодно. С поправкой на инфляцию. Да, с поправкой на инфляцию. Ребалансировать здесь ничего не надо. Без ребалансировки пускай будет. Но ну, оно не влияет, потому что один актив. Еще раз напомню. Показывать доход. Ну, давайте покажем доход. И нажимаем теперь анализировать портфель. Получаем результат. 7189 с S&P. 7189 с S&P. И 16709 с Apple. Так, достаточно существенная сумма за 5 лет. Всего лишь если вы бросите курить. Едем дальше. 10 лет и здесь конечно же сейчас будет максимально интересная история. Выбираем 10-й год, 20 год, в начало года да, 772 да. Внести фиксированную сумму, точно такую же а, сумму взноса ежегодно. Напоминаю, вот у нас есть, да, с поправкой на инфляцию. Все как нужно. Нажимаем анализировать портфель, и получаем следующие результаты: 19 729 у нас SP, 19 729 SP и 59 634 59,634 прибыль от инвестиций в Apple цифра интересная все конечно же замечательно но вы наверное скажете ну это же все в теории и я с вами соглашусь да это так но давайте будем говорить о том что по статистике во первых фондовому рынку сша уже более 200 лет на минуточку и по статистике из этих 200 лет 72 процента всего срока данный рынок растет и только лишь 28 процентов он находился в просадке поэтому делайте выводы и если вы все еще задумываетесь над тем где же сэкономить для того чтобы инвестировать то вот вам элементарный пример как можно нехитрыми действиями всего лишь отказавшись от я считаю пагубной привычки накопить за 10 лет на квартиру а для многих этот момент наступит еще раньше. С вами был Вячеслав Костенко, большое вам спасибо за внимание. Если это видео было вам полезным, поставьте лайк. Напишите, пожалуйста, свои комментарии, что вы думаете относительно этих расчетов и относительно всей ситуации. В общем, будет очень интересно почитать ваше мнение. На этом у меня все. Большое вам спасибо за внимание и до новых встреч. Пока.